Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Владислав Сергеев, это день четвертый, мы спустились в самый низ уникса, и здесь склад беженцев, ну как беженцев, те, кто репетирует на последующие дни студ весны, обратите внимание, всякие чемоданы, обуви, реквизиты, А, вон мальчик, который сидит и играет телефон, я не знаю, на что это, наверное, какая-то, а? Он охраняет, у него особая роль, так вот, вот так выглядит студ весна вне концерта, что ж. Мы сейчас немножко поговорим с этими людьми, которые нам подсказывают, которые здесь охраняют реквизит И пойдем с вами смотреть концертную программу Сегодня, кстати, выступает Химический институт и юридический факультет Что ж, внимание! Здравствуйте! Здравствуйте! Сюжет не расскажу Почему? Потому что это спойлер, увидите все в пятницу пятницу? Ну ты же не деси да. спойлер, это увидите потом только Сейчас, постой, постой, постой, расскажи еще раз Говорю, ну ты же не DC, чтобы спойлеры кидать перед премьерой. Все равно это все увидит потом. У нас световой театр. Мы никогда заранее не рассказываем свой сюжет. Его знает только жюри. Ой. А, Ой. а то по покой. морде дам, не подойду перед Так, это наш оператор. Его зовут Никита Тактасинов. Привет. Как, как ты здесь казался? А, короче, дядя Пирс, который был оператором, он немножко заболел. Он решил, что он будет теперь не ходить с камерой, а он будет сидеть с камерой. Вот. И надо было снимать дневники, и я согласился. Ага. То есть ты сейчас фотографией не занимаешься. Не, фоткать -то я тоже буду. Тоже но буду? попозже. Да, попозже. А, попозже, да. Вот четвертый день, как говорится, по традиции. Что можешь сказать, о о концерт-программах? Нормальные, хорошие, я даже перестал узнавать институты в том плане, что у каждого института была своя отдельная фишечка, и как-то эти фишечки ушли или заменились, и короче, ну, видно, что что-то начинает меняться, видимо, уже где-то наверху там вот, поменяли культургов или какие-то руководители, и реально начинает все меняться, это, это здорово, это классно, я прям кайфую. Открытие программы, юридический факультет, лень, непостоянство и тщеславие, путь становления человека. Избавив себя от основных, вышеперечисленных пороков, человек делает себя лучше. Герой активно борется со своими недостатками и превращается в умного мужика. Вот и весь секрет. Композиционно-качественная программа. Настолько качественная, что на одной сцене мы смогли увидеть и Путина. Вы знаете, студенческая весна помогает мне почувствовать себя молодым. И Жириновского. А, а, лучше добавить, лучше добавить. Самый артистичный политик в истории России. Таких не было никогда ни при царской России, ни при императорской России. Я всегда, так сказать, такой один. Да. Миниханова. А. Сами понимаете, сегодня вовремя не встанешь, так и так я не вовремя и сесть можешь. Губерниева. Спасибо за внимание, уважаемые зрители. И зрители не побоюсь сказать, потому что Универ ТВ снова нас снимает. До новых встреч! Дружище, красавчик, классный номер. Ждем тебя на гальнике. Кроме него мы также смогли увидеть человека, девушку и парня на подарочка. Классная пара? Классная пара. Ты мне меньше внимания уделяешь, чем своему инстаграму. Не яс. Вот это, точнее это, популярность. Сашенька, я к тебе с другого конца города еду через пробки, чтобы с тобой побыть, а ты в своем инстаграме вечером. Не ясно, ну как ты не понимаешь? Я нужна людям! Ты мне нужна, Саш! Ну и помимо этого, профессионально исполненные концертные номера. Он забрал уже тысячи конструкторов разных, он распечатался в кукол. за ним в борьбу за звание лучшего творчески подкованного института выступил химический институт имени Бутлерова. Здесь на самом деле все просто. История пианиста, который вырос на корабле и на нем же погиб. Узнав, что судно взорвут, он не сошел с корабля, потому что корабль его жизнь. На нем он чувствовал себя человеком. Помимо этого на сцене промелькали всеми любимые театр теней. Также певец, танцор, актер, костюмер, в общем, смел прикид 4 раза, ну или 5. Да и в принципе концерт химиков ⁇ неплохая заявочка на успех. А тебе как? Очень, хорошо. Очень отлично, хорошо. Отлично, да? Насколько? Хорошо. Ну отлично. Отлично? Отлично. Ладно, химпак будет самым лучшим? Конечно, обязательно. пока ну, удачи. Удачи, я тоже из химфака. Отлично. Ты не из химпака? Я из химфака. Вот я об этом же. Давай. Успехов всем. 13 секунд. Отчека. Как и... Как концерт? Классно. Как концерт? Я уже так... говорила. Как концерт? А, это просто супер просто класс. Зацените трубу, классная. Классная труба. Ну ее же сломали, нет? Нет. Уф. А тут зрение плохое, не вижу. Да ладно. Всякое бывает. Ладно. Все было классно. Классно было. Как концерт? Вы, я думаю, сами видели, насколько это идеально было. как? А как вы думаете? Я думаю прекрасно. Больше ста. Больше ста? Процентов. Ладно процентов и еще 0.1, ну как совершенно. Да, да, 0.2, 0.2 Ну ладно, нельзя переплюнуть слишком сильно. Можешь да, да. Да. А так же на камеру покричать? Нет, нет. Как концерт? Нет. Нет. Ребят, давайте без меня уже. Я прошелся по всем, почти по всем. Надо сюда микрофон засунуть. Девочки, Отлично, они все сказали. И я уверен, им тоже понравилось так, как понравилось нам. Пока.